Где хранить деньги? В Банке России или в Банке из-под огурцов? Казанский федеральный университет посетила делегация Ташкентской медицинской академии. Годовщина победы в Сталинградской битве. У нас порядка 12 случаев, когда удавалось установить личность военнослужащих. У них при себе находился смертный медальон. Привет! В эфире универньюз, а в Сабина Хасанова. Доллар больше ста, санкции Евросоюза и просевший фондовый рынок. Таким россияне встретили утро новой рабочей недели. Во что вкладываться, в валюту или в гречку, расскажет эксперт Казанского университета. Евросоюз заморозил активы Центробанка. Это решение ограничивает Россию в совершении валютных операций. В ответ на санкции банк повысил ключевую ставку до 20% и обязал организации продавать 80% выручки в иностранной валюте. Как эти меры отразятся на россиянах? По прошлым ситуациям аналогичным, можно сказать, что российские банки предпочитали не изменять ставки по ранее выданным э, кредитам. Поэтому изменения скорее всего, коснется только вновь выдаваемых кредитов. Нестабильность рубля вызвала панику среди населения. У каждого свой метод обезопасить сбережения. Кто-то вкладывается в валюту, а кто-то снимает наличные. Любое решение, вот такое эмоциональное, оказывается неудачным. Без э, необходимости лучше ничего не делать. Тот, кто поддался вчера и купил доллары по 150, он потерял треть своих сбережений. Начинающие и не очень инвесторы, напротив, пытаются заработать на международном разладе. Как не проиграть состояние на бирже, рассказал экономист Казанского университета. Заработать на кризисе можно либо при очень большом везении, либо если вы очень высокий профессионал. Если ситуация наладится, то наш рынок вырастет в гораздо большей степени, чем зарубежный. Но тут еще надо иметь в виду, что... В связи с взаимными санкциями, в том числе финансовыми, доступ на зарубежные рынки может быть ограничен в какой-то момент. И либо человек не сможет вернуть свои деньги, вложенные в иностранные ценные бумаги, либо он вообще потеряет эти активы, они будут заморожены, или произойдет что-либо еще. Цитробанк намерен вернуть американскую валюту к прежним значениям. Однако ограничения уже коснулись поставок ряда зарубежных товаров. Как сработает импортозамещение, покажет время. Алина Красильникова, Ариадна Кугушева, Универньюз. В Иннополисе состоялась очередная открытая международная олимпиада по программированию университета Иннополис среди школьников. Учащийся лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета. Победители и призеры. Казанский федеральный университет посетила делегация Ташкентской медицинской академии. Все подробности далее. В Казанском федеральном университете состоялась встреча руководства с делегацией Ташкентской медицинской академии. На встрече обсудили вопросы сотрудничества. Мы приехали в Казанский федеральный университет с целью перенятия передового опыта. Дело в том, что... Казанский федеральный университет как один из самых крупнейших вузов России во многих отраслях имеет очень значимые научные достижения. Также целью визита явилось создание совместно с Казанским университетом академических программ и проведение научных исследований. На сегодняшний день в Казанском университете обучается 2543 гражданина Республики Узбекистан по всем формам и направлениям подготовки. Такого какого позитивного отношения, личной заинтересованности рождаются научные проекты. Во-первых, благодарю вас, что вы нашли время. Такой непростой ситуации, как бы приехать, и все действительно мы Стоит отметить и то, что КФУ активно сотрудничает с 42 научно-образовательными организациями Республики Узбекистан. При этом Казанский университет предоставляет свои онлайн-курсы, организует практику, в том числе на российских предприятиях, и читает ряд базовых дисциплин. Диана Жданова, Елизавета Никитина, Фарид Захит Углы, Универ -Ньюз. Ежегодно 2 февраля на всей территории России отмечается поистине важная дата – День воинской славы. В связи с этим Департамент по молодежной политике совместно с Институтом международных отношений Казанского федерального университета проводят цикл мероприятий, посвященных 79-летию со дня сокрушительного разгрома немецко-фашистских войск советскими солдатами.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 В апреле и в сентябре. Вот. Чаще всего это Ленинградская область, места боев 54-й армии. Вот. Непосредственно на местах боев мы ищем останки погибших солдат, которых не захоронили, вот. которых, которые до сих пор дома считаются пропавшими без вести. Вот. И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 В инженеринговом центре Казанского университета состоялся региональный конкурс IT-разработка 2022 для школьников и студентов среднего профессионального образования. Подробности в следующем сюжете.